Друзья, всем огромный привет. Я думаю, у каждого есть такой облик. Ну, не обязательно этой фирмы, но желательно Вот. Я думаю, что все знают, что он предназначен для криволинейных распилов. Ровную линию у нас не получается с ним сделать. Сейчас я, конечно, это быстренько продемонстрирую. И вот как бы я ни старался... Выдерживал все, все равно он видно, да, что а, неровненько получается. Конечно, это можно исправить. Берем какую-нибудь ровную поверхность, доставляем. Если у тебя есть фрезер, конечно, легко можно все исправить, сделать ровненькой поверхность. И у нас ровненький идеальный срез. Но это, конечно, если есть фрезер. А если нет фрезера и только один лобзик, сейчас сделаем одно маленькое приспособление из той же самой фанерки. Берем палочку, подставляем дощечку. Также буду использовать пятнадцатую фанеру. Это заводской спил. Делаю разметку по центру. По угольнику провожу ровную линию. При помощи шила накерниваю. Беру свирол Форестера и делаю сквозное отверстие. Также при помощи угольника провожу линию, но не по центру, а смещаю ее ближе к краю. нерку распускаю при помощи распиловочного станка. Получается ровный идеальный срез. Теперь, конечно, нашу заготовку примеряю на лобзике. С оборотной стороны делаю разметку. Также при помощи угольника провожу линию под прямым углом 90 градусов. И также распускаю на распиловочном станке. Самое главное тут соблюсти ровные линии. И для этого мне поможет распиловочный станок бренда Ryobi. Я, конечно, не профессионал, и распиловочный станок у меня самый первый. На станке имеется возможность регулировать угол наклона до 45 градусов. Также легко регулируется глубина пропила. Под углом 90 градусов максимальный пропил 80 мм. При помощи двух направляющих можно легко увеличить площадь рабочего стола. Стол же здесь выполнен из алюминия. С повышенной прочностью и износостойкостью. Гладкая и ровная поверхность обеспечивает ровную подачу материала. Размеры рабочего стола 560 на 710 мм. Для моих целей это прям за глаза. Комплектация имеет параллельные направляющие с передними и задними опорами. Что гарантирует точные срезки деревянных заготовок. У меня распиловочный станок со складывающей станиной. Также предусмотрены транспортировочные колеса, что гарантирует удобное перемещение по мастерской своими силами. Приобретал в магазине все инструменты и ссылочку, конечно же, оставлю в описании. После того, как распустил фанеру, необходимо ее примерить. Все получилось четко. Теперь буду использовать двухсторонний скотч. Приклеиваю два кусочка и обрезаю их. После снимаю защитную пленку, но не тороплюсь ее приклеивать. Еще раз хорошенечко проверяю. Недаром говорят, 7 раз отмерь, один раз отрежь. После проверки хорошенечко приклеиваю и проверяю при помощи угольник. Полотно лобзика должно быть заподлицо с фанеркой. Теперь снимаю пластиковую защиту и вооружаю шуруповертом. При помощи сверлышка 2 мм делаю три сквозных отверстия. Далее на пластике все три отверстия зинкую. После сборки, конечно же, еще раз проверил, все ровненько. Доску к фанере прижимаю при помощи струбцинки. Ну а теперь, конечно же, тестируем нашу приспособность. Как результат, мы видим почти идеальный ровный спил. Друзья, так что идея вполне рабочая. Добиться почти идеального пива можно при помощи и лобзика. Кому понравился данный ролик, обязательно палец вверх. Напишите ваше мнение. Ну и до новых встреч. Пока-пока.